Приветствую вас на своем канале, в сегодняшнем видео я вам хочу показать вот такого замечательного жирафика. В предыдущих видео мы с вами вязали э, жирафика э, вот такого э, с головы и с ручек э, по гремушку детскую. Я здесь добавила тело, ножки, хвостик, э, снудик э, вот и ручки вязала более длиннее. То есть есть видео урок, там где мы вяжем э, голову, рожки, ушки, в общем все связанное с головой и ручки, но короче. И э, я вот сейчас хочу выставить на голосование, вязать ли мне, показывать вам, как вяжется туловище, хвостик, э, ножки и так далее. То есть остальные детали. Э, если вы хотите, то оставляйте пожелания в комментариях. Мы, конечно же, свяжем вместе с вами. Э, единственное, что я видела подобного жирафика... В ютубе есть уже мастер-класс, поэтому, конечно же, если кто-то хочет связать именно со мной, то оставляйте в комментариях пожелания. Если кто-то имеет желание связать просто вот такого жирафика, то увидите в ютубе в поисковик жирафик крючком, и там он высвечивается довольно-таки один из первых жирафиков. Вот, конечно же... Кому понравилось, обязательно лайкайте, мне будет очень приятно, я решила вот поделиться с вами именно вот таким же рафиком, вот, вязали мы с вами по но я связала для девочки на полтора годика возраст игрушку, поэтому э, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал, будет много чего интересного, нового, хорошего настроения вам, пока-пока!